на мультифлешке антивирусник бой Я сразу говорю, только вот он касперский только по-английски сразу говорю нажимаете иска нажимаете здесь ставить на русский язык здесь смотрите какое у вас графические ограничения Самое главное, чтобы смотреть а, о вашем как там, да, какая у вас это видеокартовая. Ну, поменьше значит ограничена, значит ограничено. Ну, в принципе, она не имеет, но все равно. Вот побольше, значит побольше. У Кого нету, значит вот, вот эту ставит. Это чисто для проверки. Огружается. Не бойтесь. Кстати, эта система полностью Linux. Вот она ваша видеокарта. Вот здесь вот у вас написано система Linux. Работает она на всех системах. На ваша полноценная оперативная система. Здесь отказаться естественно я принимаю все, принять анализация идет. Проверяет ваш компьютер полностью и работает, например, с Лунникса. Вам придется скачивать программу Dr. Луникса. Вот здесь вот начать работу антивирусы все полностью провер, проверять, проверять э, всю вашу систему. А вот еще раз говорю, лучше всего загружать Трутоса на мультифлешке для того, чтобы нужна, чтобы у вас было. Много, как были работы, много, как сказать, программ загрузилось, чтобы работать с ними. А так она чисто для проверки, для бизнеса, ну и все остальное. Кто умеет ленингсом заниматься, тот ленингсом. Ну, в принципе, и все. Продолжение банкета дальше.